Привет! Меня зовут Сергей, я из Санкт-Петербурга. Работал инженером-программистом, потом занимался уже самостоятельными проектами в области образования, сотрудничал много с петербургскими университетами. Сюда приехал, так как в какой-то момент понял, что слишком много работаю головой, и надо как-то еще передвинуться уже на природу и поработать руками. Это мой, на самом деле, не первый уже опыт, выездов в село, в деревню и на ферму я зимовал в Ярославской области и потом вот долго собирался, и наконец собрался, приехал сюда, к Владимиру и Юлию. Здесь замечательные коллеги-волонтеры, замечательные Вова и Юля, а также другие соседи, которые живут в окрестностях чистого неба. А, чудесная природа, озера, есть национальный э, парк, заповедник и чудесный волшебный город Себиш, очень уютный и спокойный. А, у Вова и Юли можно много чему научиться. Они сами учатся э, жить на земле, э, вести огород, э, заниматься э, посадками деревьев, выращиванием деревьев. А, вот тут вот мне понравилось практически вот все что здесь происходило и я думаю то что будет происходить будет все более и более интересно и полезно для других